Набираем в поиске embmaster.com, клавиша Enter. Оказываемся на одностраничном сайте, на котором отсутствуют внешние ссылки, отсутствует реклама и другие отвлекающие вещи. Я даже не рассказываю о себе. Если вам нужна информация, вы набираете поиски «Демин Сергей Вышивка» и прочитаете о форуме, о сайте, о галерее, о магазинах, канале YouTube, уроках и другую информацию, которая накопилась за 20 лет моей вышивальной деятельности в интернете. Эта страница предназначена для тех, кто в процессе освоения программы столкнулся с неподъемными вопросами или вопросы отнимают очень много времени. Если у вас возник такой вопрос, то вы можете написать на почту, которая указана рядом с усами. Почту может прочитать человек, но не могут прочитать боты, которые используют почтовые ящики для спама. Порядок такой. Вы пишите на адрес, описываете проблему. Если проблема несложная, я вам отвечаю письменно. Если проблема более сложная то я могу попросить прислать элемент проблемного дизайна. Если вопрос не решили, можем связаться в скайпе или в вайбере. Если вопрос еще более сложный, мы можем решить вопрос демонстрации экрана. Ну и крайний случай, то я могу войти в ваш компьютер, Удаленным доступом и в вашем редакторе поискать решение. Ну и самый крайний случай, если решение не найдено, будем искать его вместе. Нажав на картинку левой клавишей мышки, мы можем скачать несложный дизайн в формате EMB. То есть загрузив его в свою программу, вы его можете увеличить без потери качества, уменьшить. Также посмотреть, какими настройками он создавался и какие инструменты применялись. Дизайн обновляется примерно раз в неделю. Не повторяется. Это чтобы вы не забывали заходить на страничку. И главное, пишите, обращайтесь с вопросами. чем смогу, помогу.